Приветствую вас, зрители подписчики моего канала, с вами Веном. И мы сегодня переходим, как я и обещал, в Рим 1, Total War Alexander. Это дополнительная, дополнительная компания, отдельный аддон самостоятельно, если так хотите называть это игрой. Но по сути это тот же самый Первый Рим, только за исключением того, что тут у нас компания на востоке, и мы воюем только по любому за Александра Македонского. Вот здесь вы можете просто да, зайти, например, в компанию, Увидите только одну фракцию. Это Александр Македонский. Карту вы сами видите прекрасно. У нас нет территории, получается, западного Средиземноморья и центрального. У нас только именно восточный Средиземноморье. Аравийский полуостров. И, в общем-то, земли дальше идут, идут, идут вплоть до Индии. Ну, что я могу сказать по поводу вообще этой игры? Давайте-ка я выскажу свое мнение. Игра, как по мнению, совершенно не достойна отдельной игры. Я не понимаю, почему разработчики решили именно так поступить, потому что игра очень однообразная. Она очень скучная и, по сути, большая часть сражений вы будете выигрывать только чисто из-за фаланги. Так как кавалерия у Александра вначале слабая, она появляется посильнее уже ближе к середине. И тогда уже вы начинаете решать еще и кавалерий. Тогда просто уже персам ничего не остается, кроме как терпеть от вас поражение. Одно за другим. Даже несмотря на то, что если вы будете играть на максимальном уровне сложности, в этой игре вы не почувствуете никакой сложности, скажем так, большой. Ну ладно, я на самом-то деле сюда пришел вовсе не для того, чтобы рассказывать насчет компании Александра, а ради исторических сражений. Есть еще, кстати, такая вещь, как боевой тур. Я не знаю, почему вот такая появилась менюшка, боевой турнир. Что она себе представляет? Но ну, она, по сути, себя представляет просто группу сражений, представленные как турниры. Но, по сути, это просто исторические сражения, дополненные зачем-то э, вместе. То есть вы должны пройти сразу все эти сражения, и вы якобы победите в турнире. Чё это за фигня? Я не знаю. Зачем это разработчики тоже сделали, непонятно. Скорее всего, знаете, для чего это было все придумано. Наверное, это для того, чтобы просто разработчикам понять, будет ли интересно данная функция, данное нововведение игрокам, либо же нет. И, соответственно, после данного аддона, после данного дополнения, больше такого нигде не появлялось, потому что, как они поняли, это оказался неудачный эксперимент, и вообще, как... Многие считают, товар Александр это худшая игра в серии товар Но мы сюда пришли ради исторических сражений. Я вам скажу заранее, что я буду играть битву при Хиранеи. называется почему-то при Чиранеи. Но просто там будет озвучка данного сражения. Я постараюсь сделать субтитры потом. Не судите очень строго, субтитры скорее всего будут не совпадать в точности с тем, что будет говорить комментатор, но я постараюсь максимально правильно перевести. в общем то смотрите давайте ребята. centurieses before the birth of Christ, the citizens of the Greek city-states and those of Persia were uneasy neighbors. And by the end of the sixthth century BC, many of the Greek trading settlements in Asia Minor had Two Persian military expeditions were beaten back by only the narrowest of margins at Marathon, at sea near Salamis, and at Plataea the following year. With the unifying threat posed by the Persians thus weakened, the victorious coalition of Greek cities dissolved into vicious infighting. Meanwhile, Philip II of Macedonia was building a powerful modern army With more heavily armoured phalanx and heavy cavalry for mobility. By 338 BC, Philip had conquered the whole of northern Greece, and the remaining Greek forces moved to counter this new threat at the Battle of Chironea. Centuries before. Так, в общем-то, ребята, я, если что, замьютил этого комментатора, потому что он просто зациклен, он начинает постоянно воспроизводить вот это свое видео. Я его не могу остановить никак, поэтому мне придется, к сожалению, просто замьютить игру ради того, чтобы вам рассказать, прочитать описание. Ну, «Битва не У нас тут, правда, да, неправильно переведено. Наверное, я потом перевод поменяю, потому что, как я понял, он не очень удачный. Есть несколько переводов для этой игры. «Русская локализация». К сожалению, да, перевода от комментатора не было, причем даже я включил субтитры в игре, но они никак не отображаются вот именно во время этой видео вставки. Ну, в общем, описание таково этого сражения. Король Филипп II правил королевством Македонии, ну или царством македонским, больше 20 лет. В свое время он отбил его у страны за проливом к северу от Греции с помощью самой сильной армии в Ваегиане. Вай... Я не знаю, что это такое. Он вмешался в Третью Священную Войну между греками и силой установил в этом регионе мир. Но этому миру не суждено было длиться долго. Филипп попытался расширить свою империю к морю Мармара на восток. Да, наверное, имеется в виду Мраморному морю на востоке. И город Афины, который процветает за счет импорта продуктов питания через это море. Афины. Афины. Ну, в общем, Афины объявили войну Филиппу и Фивом, которых подкупили Персы. Филипп, теперь с одной буквой П, приостановил свое нападение на восток и двинулся на юг. Его армия выступила. Точнее, вступила в борьбу с греками на равнине Черонея, либо же, правильнее будет Хиронея. У города в Центральной Греции. Эта битва могла бы установить власть Филиппа над Аягиане или стать причиной его крушения раз и навсегда. Ну и раз и навсегда этот уже локализаторский русификатор точно уберу, потому что это ужасный перевод. Я даже человек, который не стопроцентно знает английский язык и который просто логикой считается, понимает, что тут половина просто слов – это ужасный перевод. Это настолько кривой русский язык, что ну, непонятно для чего был сделан данный перевод. Скорее всего, просто... Google Translate закинули его и перевели. Ладно, давайте насчет битвы. Я что-то вообще сегодня очень сильно отвлекся от истории. Практически все время хаю этот локализаторский период и саму игру. Давайте насчет битвы. Ну, битва была на самом деле довольно крупной. Потому что она решила исход, так сказать, войны Македонии против греческих городов-государств. В дальнейшем... Соответственно, царь Филипп II смог завоевать греческие полисы и отвлечься, так сказать, от данной проблемы и заняться самой главной. Персы начинали, начин, продолжали свое завоевание на Востоке и рано или поздно они бы могли прийти уже в Грецию. Причем данные уже, как сказать, предостережения, данная проблема возникла уже дам давно. То есть послы уже давно приезжали. Множество было сведений по поводу персов, что это могущественные враги, что они могут в любом в любой момент просто ворваться в Грецию и разнести абсолютно любого противника. Также давайте поговорим насчет того, какие были командующие. Командующие со стороны к Македонии, это был, конечно же, царь Филипп II и, и конечно же, Александр Македонский. В общем-то, он уже успел прославиться к этому моменту, это было его... Не первое сражение, но как минимум он продолжал свои битвы первые проходить, проводить. И он здесь тоже, кстати, сумел прославиться. Со стороны Афины и Фив было много командующих. Давайте я вам назову всех. Не знаю, будут ли у меня картинки на экране, но в общем-то это был Фиаген, Хорос, Элисикл, Стратакл, Проксен. Силы сторон были следующими. У Македонии 30 тысяч пехот и 2 тысячи конных солдат. У Афины и ФИФ 28-35 тысяч воинов. Македония потеряла неизвестно сколько человек, нет точных данных. Потери у объединенных полисов было 1 тысяча афинян погибшими, 2 афинян пленными, остальные тоже неизвестно. В общем-то да. Сражение было не очень хорошо задокументировано, однако известно, что оно, в принципе, было довольно важным. Ладно, что ж, давайте начинаем его проводить. Я включаю снова звук, чтобы не... просто чтобы не слышать этого мужика, конечно же, я отключал звук, как вы помните. Так, выставляем сложность очень тяжело, смотрим на нашу армию. Я буду играть за группу всадников, как ни странно, не знаю, почему мне дали именно всадников. Да, давайте-ка я уберу советы всякие разные. У нас у союзников будут одни гоплиты. Ну, интересно, флангисты сплошные. А у врага... У врага тоже одни сплошные пикинеры-гоплиты. Причем есть тут три отрада такие очень интересненькие. Фивские копейеносцы святой ленты. Что, как, какой ленты, я не понимаю. Но это, скорее всего, тоже перевод супер-транслейт. А, в общем-то, не будем задаваться этим вопросом. Давайте начинаем. Мне интересно просто, какую нам дадут задачу, если мы будем воевать только одной кавалерией. Вообще неожиданное решение a means to bring the cities of Athens and Thebes to heel. Assembled against him on the plains of Chironia are the combined forces of the Athenian and Theban armies. Among their numbers are the dreaded Theban sacred band, an elite corps of 300 spearmen. Philip knows that their very presence on the battlefield will strike terror into the hearts of his men. Philip has a secret weapon of his own. He is joined on his march by son Alexander, commanding the elite Macedonian cavalry. Alexander is young in age, but exceptional in personal courage and ability. The cavalry under his command will be key today in finding victory. Philip knows that the Thebans will have to be neutralized and quickly if his men are to find the necessary resolve to hold back the Greek phalanx the plan is for Philip to engage the main creek line with the Macedonian phalanx. At the same time, Alexander will lead his cavalry against the three sacred band units by the river. Should Alexander fail to neutralize the Thebans or wander from his objective, the Macedonian army will likely be overcome. Так, ну как обычно по традициям сначала ставит паузу. Знаете в чем прикол? Я эту битву уже играл один раз и я ее зафейлил. Подскажу как. Смотрите что передо мной. У меня по сути перед лицом. Толпа гоплитов, пикинеров, которых просто так нельзя атаковать в лоб, конечно же, кавалерии. Это будет полнейшее поражение, мы просто зафейлим и все умрем. Так что я подумал? Я сначала думаю, ну, наверное, надо идти мне на правый фланг, потому что там вроде что-то типа холма, может быть, как-то обойти их с фланга, ударить в тыл. Нет, ничего подобного. Когда началась битва, получается, вот тут три отряда у нас впереди, а, ну, как там сказали, что-то около слова Тибаны, что ли, что-то такое. Давайте назовем просто элитные пикинеры. Вот эти элитные три отряда пикенеров они стояли как бы на месте, а вот остальные все пикинеры немножко ушли вперед. Появился небольшой зазор вот здесь. Я мог пройти вот здесь кавалерии. Ну, я посчитал, что раз уж тут начинается сражение между пикинерами, то нужно помочь нашим пикинерам. Беру атакую данных пикинеров. Мне говорят, что я струсил, я ушел от сражения, и, в общем-то, Александр, так сказать, потерял честь в лице своих солдат, и они, типа, отступят сейчас. И тупо все войска начинают реально убегать, и мы проигрываем сражение. Вот это реально эпик фейл. Потом я, подумав немного, решил, что нужно атаковать этих чертовых тибанов или элитных пикинеров. Захожу с тыла, атакую этих пикинеров, атакую спереди, но опять-таки у меня ничего не получилось. У меня всех солдат перерубили вот здесь на середине, я проиграл опять-таки сражение. Я потом просто посмотрел видео в интернете английского какого-то летсплейщика, он берет точно так же поступает, как я, то есть атакуют этих пикнеров с двух сторон. И они только когда ты очень прям жестко атакуешь, как можно быстрее, они только тогда начинают сдаваться. И только тогда ты атакуешь вот этих всех пикнеров остальных. То есть вот такой вот реально жесткий, исторический, как сказать, непонятный вообще момент, потому что ну зачем вот было это ради... Вот, так сказать, вот эта битва ради... против трех отрядов пекинеров устраивает это историческое сражение. Я вот реально этого не понял. Итак, начинаем мы сражение. В первую очередь я посылаю вперед Александра вместе с кавалерией. Посылаю его ми... прямо вообще на пекинеров. Но я тем временем это на самом деле как обманный маневр делаю. Мы обходим дальше три фаланги основные, которые нам требуются. Здесь я зафейлил немного, потому что, блин, ну, по идее, должны были эти пикинеры три элитных, идти дальше, а они в итоге сагрились на Александра. Это неправильно. Ну, да, тут не идеально контроль от меня вышел, потому что я немножко другого ожидал, а получил, как всегда. Посылаю, в общем-то, три отряда кавалерии быстро на этих элитников, плюс посылаю в атаку Александра, но нет, не, не, давайте отойдем, потому что... Прямо на пике прыгать, это, конечно, классно. Хоть Александр и имбовый юнит, но не настолько. В общем-то, послаем в атаку Александра. послаем в атаку наших кавалеристов. Быстро зажимаем два отряда кавалерия, который оказался подаль. А один основной будет рубать нашу кавалерию. Да, очень большие потери. Очень много теряя кавалерии, очень много теряя юнитов. Но рано или поздно постепенно эти... Греческие пикинеры начинают умирать. Вообще, там одна кавалерия, один отряд кавалерий был полностью уничтожен, похоже, что. Но ну, нет, они отступили. Немного совсем. Но, в общем-то, наши люди, как видите, да. Повышают свой боевой дух после победы над одним отрядом элитников. И если мы дальше сможем продолжить наше нападение, то мы разберемся с этими пиками и сможем разобраться с основной армией. Так, зажимаем один отряд, вообще по полной программе его зажимаем. Они дерутся, конечно, но они все равно умирают постепенно. Сейчас они уже начнут отступать, да, отлично. Бегство большей части священной банды радует ваших воинов. блин, священная банда, великолепный перевод. Тем временем мы продолжаем атаковать. Уже немножко совсем осталось, и пикинеры будут полностью ликвидированы. Но тут, на самом деле, бот немного затупил, он стал ко мне спиной и, по-моему, даже пики не активировал, так что мы их просто режем, режем, режем и убиваем. Полное уничтожение священной банды с радостью восприняли ваши македонские товарищи. Знаменитый, своей непобедимой авангард армии табанцев был уничтожен в течение дня, но этот день не закончен, на поле боя по-прежнему остались враги, так что отправляйтесь на помощь к своим товарищам. Ну да, я, в общем-то, начинаю по тылам проходить кавалерия Александр, кавалерии также греческой македонской тоже иду в атаку да стоит сказать что вперед ужасен табанцы какие-то талибы еще бы написали вообще прекрасно было бы так ну в общем то да мы дальше рубим этих греков потому что они вообще ни на что теперь не годная афиняне и спартанцы они теперь вообще не сражаются то есть, когда мы только уже уничтожили эту, эту элиту, то оставшиеся войска греческие, они просто уже не сражаются, по сути. Они э, убегают, начинают от каждого чарджа, даже самой легкой кавалерии, в тыл. Правда, Александр почему-то, когда ударил по во фланг, ну, все-таки они не отступили. Можно заняться пока что их полководцем, потому что он вообще беззащитный, он очень слабый. Его можно практически одним отрядом только Александра добивать, и все. Это победа. Это победа. Конечно, битва была очень несложная, но вот именно глупость данной битвы заключается в том, что она, она по сути, она по сути происходит по такому сценарию своеобразному. Если вы этот сценарий не выполняете, то вы, соответственно, проигрываете по-любому. Вот еще вошли в тыл одному отряду пекинеров. Ну, да, он очень долго не может сопротивляться. Fear, да, это все отступление полностью всей армии врага. Мы давайте-ка теперь будем догонять отступающих. Тут можно время, в принципе, увеличить, пока ускорить. Да, знаете, что мне еще угорает в этой игре в Александре? То, что... Наш советник говорит каким-то голосом школьника, потому что реально, если послушать это вот его фразы, это просто жесть какая-то. Сейчас, когда битва будет заканчиваться уже, тогда снова услышите его фразы. Если вспомнить просто обычный Рим, да, первый, там такой прям брутуальный жесткий голос, типа, «Враг бежит с поля боя», там, «Догнать его», ну, или что-то такое подобное. А, время форсировать атаку. А тут же какой-то школьник озвучивает. Я не знаю, в чем проблема была разрыва, почему нельзя было того же самого человека, который озвучивал э, Первый Рим, взять, задействовать здесь. Ну, естественно, конечно, этот аддон вышел не сразу же после выхода Первого Рима, но, э, по-моему, даже в э, нападении или как-то вторжении варваров, там вот именно тот же самый человек и озвучивал, почему здесь нельзя было это сделать, не знаю. Ну, ладно, заканчиваю, битву. Скидай, Виктори! Блин, вот этот голос. Просто такой. Такая умора, боже мой. Ну что ж, мы заканчиваем это сражение. Надеюсь, оно вам понравилось. Следующая у нас битва при Граникусе будет. Надеюсь, вы там тоже будете. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном. Всем пока, удачи.